Нет. Если что-то вне тебя, кто-то или что-то. Нет. Вот. вот и сейчас. Я просто ощущаю, и мне сложно даже говорить, потому что это нужно подбирать какие-то слова, или какое-то как-то ограниченное счастье. Не отвлекайся от приборов. Ты будешь готова ответить на вопросы мирского характера? Скажи, а в этом состоянии ты сейчас находишься? Есть ли что-то, что может причинить тебе какой-то вред? Сейчас нет. Есть ли что-то сейчас, что находится вне тебя? Нет. А есть ли моменты, прошлого или будущее, когда ты чувствовала или ощущала себя вне этого состояния? Да. Угу. Что это за моменты? Ну, когда я как бы как оболочку нашла. Вижу себя как оболочку. А ты вообще сейчас тело? А сейчас нет. Есть ощущение того, что тело болеет. А что с телом? Ты можешь из этого состояния посмотреть, что еще помимо еды? Теперь же сейчас нет границ, нет ограничений каких-либо. слабая, прям как бы нет жизни какого-то А что его таким, таковым сделало? Видны ли эти причины? Я не знаю, как это описать. Ну, ты это ощущаешь? Да. А воспроизвести сможешь, ну, в смысле, не сейчас, допустим, а для себя осознать и закрепить, помочь телу? Мне кажется, я сейчас помогаю себе. Mm. Отлично. Ну, тебе комфортно? Да, очень. очень. Это дыхание, это не оболочка. То есть ты видишь тело как дыхание? И чувствуешь это. Происходят ли какие-то изменения в теле? Ты чувствуешь воздействие твое же. Тело дышит. Дыхание. Что-то происходит наверное. Это очень приятно. Скажи, а в этом состоянии, может ли что-то, есть ли что-то, что может вот так, теоретически или практически причинить вред тебе? Есть ли что-то, что тобой недостижимо? Или что-то, что ты не можешь? А есть ли какие-то желания? Я вот так хотел сказать. Чтобы что-то жел... чтобы что-то научить, надо что-то желать. Правильно? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, просто дай, чтобы все, что-то дыхание, оно есть. А ты можешь увидеть эго? Теяное? Нет, пока не могу здесь, Сейчас показать после вопроса твоего. Смешно, что я всегда выражала свое желание, от души показывала на грудь. В этой зоне оно и оказалось между грудью. Средивная часть груди, да? Да. Ну, потому что жест такого у меня всегда был, что я хочу от по сути, я хочу, вот это я там живет. Скажи, когда можно будет задавать вопрос? Вставай. Вообще этот насущный вопрос, Как коронавирус, это что такое? Это то, что что верят. И те, кто верит, то есть. То есть это такой массовый гипноз своего рода. Ну да, я так да. Кто захотел, так получил. Угу. Посмотри да. на отношения Ваши с Андрея. с этого состояния. По ощущениям появилась тяжесть в образе области, как раз вот в Диага проявилась. Вот чисто по ощущениям, просто. Продолжаем. Ощущение скованности появилось. Угу. откуда это ощущение скованности? В общем, появилось ощущение того, что не, не только касается Андрея, а... Вообще отношения с мужчинами? С каждым человеком. Где тут твоя реализация, реализация Юли любви просто, понимание и любви. То есть надо отключать эго? Вообще что-то нужно делать тебе? Надо просто жить своей любовью и всем Либо принимать в том числе и эго человека и свое Установить, побыть в этом состоянии. прочувствую в петель. Сколько вам любви? Ты можешь в это состояние возвращаться постоянно? Могу. Угу. Оно у тебя новое? Да. Как Юлии максимально самореализоваться, реализоваться земными, какими делами заниматься? Ну, для да, начала эту любовь, прибыль в ней. Уже все есть. Просто откроется все. Всем, понимаешь, можно заниматься всем чем угодно. Может, у Юли есть какие-то вопросы? По физическому телу. Нужно остановиться очень сильно. Тело прямо с последних сил держится. А в чем причина, в чем закуска? Как восстанавливается? От чего? Да, настолько открыто. То есть это же бессознательная любовь это есть. Человек открыт и не умеет защититься от э, вот этих всех воздействий. Каждое это воздействие проникает и оставляет свой след. И таких следов уже очень-очень много. Очень много. Очень. Прямо, знаешь, как, как из сыр такой, и вот все это нужно восполнить. А как восполнить? Ну, мне кажется, тут нужна помощь. Какого рода? Какой-то лекарь должен быть. Или будет. Вот как любовь, а есть у кого-то лекарь. Есть ли возможность самостоятельно восстанавливаться? Не давать э, проникать чужим состоянием внутрь. Самостоятельно нет. Сейчас нет уже. А что за ветер может быть? Это как аюрвед или классическая медицина? Травник? Что вообще с телом? Ну, представь, что все все, что было не решено внутри, все осталось на теле, как будто вот как точечки маркера вот выставили, как это все вот на таком тонком плане все в теле, и оно как бы все в этих точечках, где-то большие, где-то маленькие, как пораженные. Как, к примеру, юга-нидра может помочь, Греция. Это все поздно, это все инструменты, которые будут закрывать, поддерживать потом здоровье тела, чтобы оно не.. чтобы больше не проникало чужому. чужого. То есть это неумение работать с тем, что есть. Есть понимания уже какие-то, но не неумение применять что ли относительно себя. Это все, что ты перечислил, это правильное питание. Йога-нидра mm. ⁇ это все потом как щитка.